Друзья, вы видите инструмент с моим логотипом, а это значит, что сегодня обзор на балалайку за 35 тысяч рублей. Это модель, полноценный мастеровой инструмент, выполненный в мастерской Дмитрия Наумова. Дима предложил название этой баллаки. Я заявлял, как СВ-мастер. А Дима предложил назвать эту модель Воронцовочка. Если у вас нет возражений или есть какие-то еще предложения, может, можно провести голосование. Ну, пока на данный момент модель Воронцовочка. Давайте я сразу сыграю, поиграю на ней, поиграю на инструменте конвега на своем. да, И потом расскажу, из чего же она сделана, какие материалы используются, дерево. Сегодня в обзоре. Я использую микрофон для записи профессиональный, да, конденсаторный микрофон роут. А, кроме того, вы видите, здесь у меня целую батарею чехлов. <с> Можно сделать обзоры на чехлы, не удивляйтесь. Этот чехол я раздел специально, чтобы его а, почистить. Он попал у меня под дождь. Под дождь. Вот он, полужесткий. А, на Балайку, кстати, Полякова тоже просили сделать обзор, тоже сделаю. Ну, поехали. Что мы сегодня сыграем? Что-нибудь на не на, на одинарного пазыкатом? Инструмент меня очень порадовал, конечно, сразу скажу. Светит месяц. слышно, да, что э, инструменты немножко отличаются по звуку, э, вот этот инструмент погромче, поярче. Вот. Я, кстати, сегодняшний обзор делаю спустя две недели после того, как получил инструмент. Я немножко на нем решил сам поиграть, чтобы, так сказать, немножко обыграть. Да? Э, поехали дальше, на вибратор что-нибудь. что она мелукает у меня, видимо струна уже старая. Слышно, да? Немножко. Или лад? Нет, лад нормальный. наверное, струна уже старая. что-нибудь на одинарное прицепа. Кстати, вот шум слышен, да, дерево нужно немножко еще подполировать. Или оно само со временем отполируется, руками, ногами. Вот. Поэтому будет слегка вот этот шелест слышен. из уральской плясовой, кстати. Вот, слышите, здесь нет шелеста, потому что уже отполированы. Вот так. И что-нибудь на тремоло, да, наверное, надо. Кстати, вот многие многие мелодии, что я сыграл, допустим, сидит, есть эта целеворасковая вариация, вот есть в народном сборнике. Я его впервые, кстати, распечатал полностью и так понял, что ну, весомая книжечка получается, 55 страниц. И теперь расскажу, из чего же, из чего же, из чего же сделана наша балалайка. Просто по порядку расскажу. Дека. Резонансная ель, более светлая, кстати, обратите внимание, что да, на инструменте такая уже темная. Вот, а здесь более светленькая Просто новый инструмент Дека резонансная ель Гриф и панцирь Панцирь вот видите, да И гриф тоже Такого же цвета коричневого Выполнен из палисандра Кстати подставка Тоже, да, видите, формы узнаваемой Именной формы Из палисандра сделаны Порожек вот. И вот эта Ромашка тоже из палисандра Накладка грифа сделана из мореного граба. То есть я попросил Диму меньше использовать дорогой древесины, чтобы инструмент был более доступен. Да? Лады, выполнены из нержавеющей стали, ориентируют глазки из пластика, не из перламутра. 27 ладов до до. -до. До -до. Но на моем инструменте доми можно сделать и больше, это уже, так сказать, от вас зависит. Если вы хотите, можно хоть докуда там, не знаю, до самых верхов Больше не надо. Больше 30 ладов, я на балалайке думаю, не стоит делать. Дальше. Гри... Головка грифа. С этой стороны у нас дуб. С этой стороны у нас палисандр. Инкрустация выполнена из граба, тоже мареного. типа под черное дерево. Задняя крышка, задняя крышка тоже палисандр. Механика отличная стоит, хорошая механика, как да. конвега тоже. Правда, здесь новая, у меня уже стершаяся. Струны, господин музыкант, карбон. Корпус выполнен из шести клепок. Клен радиального распила. Не волнистый клен, а обычный, да? Черное дерево в инструменте все-таки есть. Где же оно находится? Из черного дерева выполнен стержень грифа. Стержень грифа находится под накладкой в центре самого грифа. То есть, когда Дима делал гриф, он фрезервал центр грифа и вкладывал туда стержень из черного дерева. Хоть его и не видно, но он в инструменте есть. Поэтому, кстати, по вариантам можно этот стержень сделать из макосара и карбона. Из карбона также можно, ну, из пластика, вернее, сделать панцирь. Подставку также можно выполнить из черного дерева. Головку грифа можно сделать из клена, ореха, да, то есть вместо палисандра. То есть варианты древесины есть. Это все обговаривается индивидуально, естественно. Что еще? Мне очень порадовал звук, да, инструмент очень яркий, за 35 тысяч рублей профессиональный мастеровой звук не за 70, да, не за 150 тысяч рублей, а за 35 тысяч рублей инструмент свои деньги хорошо отрабатывает, поэтому всем, кому хочется приобрести этот инструмент, пожалуйста, обращайтесь. так что теперь есть и второй инструмент профессионального уровня подороже, да, и был инструмент за 13,5 тысяч рублей от Балалайки, теперь есть инструмент мастеровой. Вот такой обзор сегодня получился. Очень рад, что наконец-то появился инструмент мастерового уровня, доступный, звучащий на все 100. И мне очень радостно, что сегодня, наконец-то, я делаю обзор. Я держу этот инструмент в руках. Вот он, вот он, он есть. Наконец-то. Если нужны нотки и сборники, в общем, пишите комментарии, ставьте лайки, балалайки. Если нужны уроки со мной лично, пишите тоже. В общем как обычно. На э -э сегодня пока все.